Всем привет! Так, сегодня будет стойка под колеса. Горизонтальная на 4 колеса с креплением на стену. То есть для этого понадобится 4 отрезка по 90. Но это в моем случае все размеры. То есть в вашем случае, может быть, другие будут размеры. Это горизонтальные, это 2 по 75. Это будут вертикальные. 2 по 46 это будет также горизонтальные верхние, вот такие выступы поперечные и 2 по 42 опять же повторюсь, это все мои размеры сейчас это все приварю и будет начальный вид этой конструкции потом продолжим и еще советую зачищать кромки под сварку коренного шва, а потом пройтись уже финишным швом так дальше основной каркас сварен все это на прихватках пока это верхняя часть это нижняя часть ну, а также и здесь все это будет провариваться Следующая задача, надо вырезать уголок сюда вот так, чтобы стоял, и здесь также уголок, и между ними вот где-то на таком расстоянии сантиметров 10, то есть то расстояние, которое будет упираться в стену, выдвинуть сюда, чтобы колесо ложилось на вот эту опорную планку, которая будет еще здесь, то есть два уголка приварить надо будет здесь один с угла, здесь один, между ними вот такая планка пойдет. И, соответственно, сделать две укосины. А, здесь укосину, в угол вот этот. И, соответственно, здесь, в этот угол укосину Вот так вот. И так как я решил использовать верхнюю часть под полку заодно, соответственно, здесь укосины сделать. Две. Я не планирую, в принципе, на нее что-то большое ложить. Но тем не менее, если что-то будет тяжелое, чтобы ее не согнуло вниз. А, забыл сказать, труба это профильная, двадцатка, ой, горячая еще Металл полтора, то есть э, я варю током где-то 55-60 ампер Задерживаться не стоит, лучше варить с отрывом, потому что иначе прожжете сразу дырку, потом придется ее заплавлять Либо ставьте ток меньше 40 ампер, ну тогда будет залипать электрод и будете нервничать, наверное Электроды АК-46 варю 25 половиной, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Поехали дальше. Ну, вот почти готова подставка. То есть, немного изменил конструкцию. Хотел здесь наваривать выступ уголок, да? И вот здесь вот так вот делать поперечную, чтобы удерживало колесо, Но, решил приварить здесь одну стойку-планку горизонтальную. И, в принципе, все, колесо стоит, никуда оно не выпадет, поэтому это будет лишнее, я не стал это делать По поводу остального, осталось только загрунтовать В принципе, все швы проварил, зачистил уже Кстати, вот как сварной шов, где он тут? Без зачистки, допустим, вот покажу Это шов коренной. Ну, собственно, и все. Вот такая будет подставка. Ну, а после, как загрунтуется, повесится на стену, будет финал. Вот таким образом выглядит подставка. Надо дотянуть еще там болт будет. И все. Здесь будет полка сверху. И в принципе ровно на 4 колеса. Диаметром 15, но и влезет больше. 17 тоже влезут. Законченный результат. Но дело немножко с запасом. Потому что если будут 17 колеса, они как раз в притык войдут. Да, так все четко на ней. Можно сидеть спокойно. выдержишь килограмм 150. Ну и вот, собственно, полка под всякие вещи.